Меня зовут Аква. Ты можешь начать жизнь с чистого листа. Или отправиться на небеса. По правде говоря, небеса. Нет такое сказочное место, как ты думаешь. Что? Никакого телека, манги или игр. Так что про всякие развратности можешь забыть. Да-да. Ты ведь не захочешь пойти в такое скучное место, как Небеса, да? И вот, у меня для тебя отличное предложение. Есть мир, который наслаждался мирной жизнью, пока от душегубы владыки демонов не начали там свою тиранию. Тирания и жестокость владыки демонов достигла предела. И вот... Из-за того, что мир вот такой вот, все отказываются перерождаться и ряды человечества рядеют. Но какой в этом толк, если меня там демоны убьют? Поэтому я сделаю тебе одолжение. Позволю взять с собой что-то полезное, но лишь одно. Легендарное оружие или невероятный талант, к примеру. Ну же, выбирай! Я дам тебе силу, которой нет равных. Лады, я выбрал. И смогу это взять в другой мир, верно? Да-да. Тогда это ты. Ладно, встань в волшебный круг и... Ты сейчас сказал. Я слышала твой запрос. Тогда я заменю госпожу Аква в ее работе. Выбор садок Казумы соответствует правилам и принят к исполнению. Ну нельзя же так! Брать собой богиню — это против правил! Счастливого пути, госпожа Аква. Когда владыка демонов будет повержен... Я пришлю кого-нибудь за вас. Отправляешься в другой мир с человеком, которого за идиота держала. Ну и каково тебе сейчас? бога га га га мало того, тебя расценили как то, что принадлежит мне. А раз ты богиня, то в том мире будешь делать для меня все при всем. Не хочу отправляться туда с таким, как он! Нет! Я буду молиться за то, что вы преуспеете и победите владыку демонов. А теперь в путь! Gah gah gah gah gah! Boo gah gah gah gah!